Джамба всем ребята, берога на связи 70-й полк, 42-я дивизия Запорожская область, где-то под Орехово Здесь настоящие мужчины Настоящие мужчины, которые, которые защищают свое отечество Которые защищают свои семьи И делают все, чтобы будущее наших детей Было безоблачным, чистым, красивым и добрым Так вот, пока здесь настоящие мужчины Делают что-то Для нашего отечества Для будущего наших детей Есть женщины Которые называют себя феминистками И бьются За права женщин За равноправие и так далее Но здесь на фронте я не видел ни одной женщины Серьезно говорю Здесь одни парни Молодые И 19-летние есть, и 20-летние есть И 40-летние И 50-летние и даже 60-летний. А рядом с нами стоит подразделение Барс-1. Это мужик есть. Ему 70 лет. Так о чем я ролик-то записываю что я хочу сказать? Скорее всего, вы это видео увидите на канале Реалиста. Руслан Дягилев. И он вам объяснит подробно за петицию, которую создали эти самые феминистки. Феминистки создали петицию для ужесточения Борьбы с мужчинами И это очень обидно Что пока вот эти вот самые мужчины Здесь на фронте бьются с врагом Жертвуя своим здоровьем В том числе жизнью Некоторые женщины в тылу Пытаются сделать так, что когда они вернутся Домой с победой С орденами, медалями Обязательно вернутся парни наши Они оказались абсолютно Безвольными Бесправными людьми они создают петицию, где пытаются государству протолкнуть тему ужесточения, наказания мужчин. То есть ты сказал жене на эмоциях где-то во время ссоры, ты дура. Все, ты абьюзер, ты плохой, ты насильник, ты там газлайтер, или как они там называют, слов новых напридумывали, которых я в принципе сам еще не до конца понимаю и разбираюсь. Но сама суть понятна от всего 70-го полка от всей 42-й дивизии, от всего фронта, ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсон, от всех наших мужчин. Помогите нам проголосовать против этой петиции. Помогите нам вернуться домой не только победителями, но еще и людьми, у которых есть хоть какое-то право. Всем джамба, всем хорошего дня. Обнимаю.